А таким образом метеорологи Казанского университета наблюдают изменения климата современные. И ими отмечено, что за последние 200 лет в Казани климат стал теплее на 4,5 градуса, что очень немало. Елизавета Никитина, Фарид